Сердце застучит без технических причин Слишком пьяный я в ночи Нам не подобрать ключи И никто не виноват Друг для друга мы звучим Ты в объятия за ключи И в моей груди стучи Холодными ладонями Мир, в котором то не мы Неизвестны глубины повсюду Пробойны холодными ладонями Мир, в котором тоньмы Неизвестной глубины повсюду пробойны, дай мне собраться а В смысле я не могу ритмы пульсати, Я для тебя в цвету в сон просыпать, а, а ритмы пульсации Дай мне собраться а в смысле я не могу Ритм мы пульсать Я для тебя в цвету, в сон просыпать а... Ритмы пульсать И... Сколько нам вдвоем дышать, только нам одним решать Мы на лезвии ножа, слишком голая душа Дышать Только нам одним решать Мы на лезвии ложат слишком слабая душа Бесконечно, навсегда, Бесконечно навсегда, Бесконечно навсегда, Бесконечно, навсегда. Бесконечно навсегда. Навсегда дай мне собраться В смысле я не могу ритмы пульсации. Я для тебя в цвету, в сон просыпаться а, Ритмы пульсать Ну дай мне собраться В смысле я не могу ритмы пульсать Я Тебя в цвету в сон просыпать, а, а, а, а, Вы видели какие-то лажи, все это потому, что и вот это видео прикрепляешь, например. Вот это. <связь> <связь> Нормально, да? То есть. <связь> Ее не должно было быть видно, понимаете? <смех> Короче, если вам понравился этот камер, можете там лайк поставить, в комментарии написать, что я слова неправильно произношу. Вот. Мы надеемся, ты там где. Ты больше не спрячешься. Дай мне собраться, пожалуйста. <смех> Хорошо. Вот. Пишите комментарии, пишите, что хотите еще услышать. Вот. А мы пошли заниматься своими делами. Хорошего дня. Пока! Бесконечно, навсегда, навсегда, навсегда окрут, бесконечно, бесконечно, навсегда, дай мне собраться.